привет друзья вы на канале все для клево причем здесь елка спросите вы меня Она здесь как минимум по двум причинам первое это то что скоро новый год и под елочку победителям конкурса который мы сейчас с вами начинаем я положу ценные призы и вторая причина это мой новый проект называется подари от .е». ссылка в описании к этому видео если не сложно Кликните мышки по нему, я вам буду очень благодарен. Ну а теперь перейдем непосредственно к нашему конкурсу. Используя опыт прошлого конкурса, этот конкурс сделаем более интересным, и судьями будете вы, подписчики канала Все для клёва и зрители канала Все для клёва, которые в своих комментариях сами скажут, кто победил. И это будет честно, по крайней мере я так думаю. Значит, что необходимо сделать? Ну, во-первых, быть подписчиком канала все для клёва». Вам необходимо снять видеосюжет на телефон, либо на камеру, без разницы. О своих секретах рыбалки. Буквально на минуту-полторы, не больше. Четко, конкретно, сама суть идеи, которую вы хотите нам рассказать. 1 декабря 2018 года я соберу все идеи в одно видео и выложу вам на ваш суд. И вы в течение месяца до Нового года определите победителя. И 28 декабря я оглашу победителей. Тот, у кого видео будет интересное, получит вот такую вот катушку HU-40A. Интересная катушка на шести подшипниках. Железная шпуля, железная ручка, мгновенный антиреверс, бейтранер. В общем, все прелести Рыбалки, все в ней сочетается. Тем более, что я вам скажу, что я на такую кадушку ловлю уже три года. И никаких проблем. Это мы сделаем первое, второе, третье место. Четвертое, пятое, шестое. Сделаем дополнительные призы. Немножко скромнее, но тоже будут. Поэтому участвуйте. Буду рад вашим идеям. По самым интересным идеям, может быть, даже сниму свое отдельное видео. Посмотрим. И, пожалуйста, не жадничайте. Если у вас есть своя идея, то у вас она одна. Если у меня есть идея, и у вас есть идея, и мы с вами поделились, то у нас уже у двоих по две идеи. Понимаете? А если нас трое, четверо, пятеро, десять, сто человек. Представляете, сколько мы будем иметь идей интересных для нашего любимого увлечения. Поэтому жду ваших видео для того, чтобы сделать суперфильм с вашим участием. Ну и подарок, вот такая катушка вас ждет. Вы были на канале Все для Всем удачи, всего хорошего. Пока.